А, все, ребята. Меня слышите, теперь к чине? О, все. Запускаю игру. Ё ⁇ ба, я такой... Подождите, ребята. Подождите. Это получится. Примите. Все, я, я застрял. Ой. Подожди, да. А, о, я с, О, по Нет, у меня залагало, и за это я и мог пойти. Подожди. А если это мышка теперь появилась. -мо. Блин. А, мы уже не Нет, мы не ликвались. Сейчас у нас э, все свободные точки. Город Свободные. Поехали. Дальше мы поехали. Ого! о Бери по чисты ребята. Вот, мышка и бойбися. Um, Петкучение блютузы через... Um, um, тебе есть um, um, как там называется? А ah, наушники крутые. Я вам сниму Ум... Ум... Ум... Ум... что Ум... Ум... что я Ум... Ум... Ум... Едем, едем соседло, да, я боюсь, застряли. О, едем. Едем кстати, в соседское село. Ребят, я сейчас посажу. Ну, посажу. какая-то точка, здесь все города. Поэтому я... О, смотрите, как он А здесь можно, за границу выехать? Что-то О, я О, о, вот это г, о, о, кто скикнул? Э, э территория. где-то придется ехать. Короче, сейчас проводку в этих областях. Сейчас мы поедем туда. Я, кстати, снял видео короткие. Вот это прикольно. Кстати, вы можете посмотреть. Да, ну ой, я ввлик, а секунду. а shift, shift, еще звук R, э. нажимаем, Блин. пять. Дождите. О, у нас Ой. подождите. А, все. Да тут стать. Ой. Подождите, я не понимаю, как стать. Как стать. Надейте, ребята. ой ой ой ой ой ой я просто сел на С все. Да, слышишь это, Являюсь, бишь, сходить в туалет. Являюсь, фейсбук. Являюсь, все считайся ко нам. ву во, ву во, во. вот это получилось. А вот и наш папа, это украинское. Поедем сейчас. Он захочет. О, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Да, поехали дальше. Ой, это я закрыл. Смотрите, ребят, в ягод, любви, бала на уехала, назад. Блин, а то я теперь? Вы поехали? Вы что, застряли что ли? А почему ты дверь? Эй, надо спасать. А Я, я застрял случайно. Деласса. Подождите, Эрис, Что ты имеешь в Что ты в Лео, я. Хуёв. Отсюда я пушу. Как стать? О, шо... А! Бежим на территорию и все. Смотрите. Я же не знаю, как Это ты? Кошелки старые! Старый кошелок! Ты где? -ба ⁇ баю! Подожди, я... Меня... ⁇ Да еще, как... Да поможет Да, да, да, как здесь? Да, по-моему, зайти сюда. по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 呼呼呼呼幽<笑> Kosten Пожалуйста. да, 5, старый кошелка, даже, даже автомат, А, а. Ой! Я срещаю! Решайте! А, а это? Пишем поехали. О, ах, ах, ах, ах, Ой, ой, я сам не понял, а, а как я тут оказался? Ух, ребята, поехал. Так что, подожди, а сколько у нас? А могок их не могут. их все что... Ага, а Надо, поехали. Да и... Да, подождите. Так. Да. Да. Ну, ну, о, демо. Сива, я маму, маму, Стефан, я ярко ли даже поле, або нас и пили, забили тебе, маму, колесо, а чути, но явите слово, а За при. Подожди, мы за предел Мы, ребята, были за... за карту практически. Ай, Короче, ребята, в машин вообще ты кто? Вау. <свист> э! Э! О! Что это наше? А что мы здесь делаем? Это оказалось... Смотри, ты, я чиста. А, я выехал. Еще звук, Так, нет. Давайте хотя бы... подожди, Ра О, меня зажал, ты портил голову. Я же давай, засыл. Я просто вылетел. Пожалуй, я же по давай, может, Сукайной, скукайной, скукайной, Я забыл, да, да. У -у -у -у. О, в смысле настроен? вышел кого-то. Я Это э -э школьный звонок смерти. Один да, из самых фильмов такой есть. Так, что про сколько? Лё, мне не откажется. Thank you. Ребят, я буду сыр лоббию поиграть, потому что это... Вот игра такая скучка. А это сейчас чистый экс-кейк. Сырный. Mm -hmm. А что такое... А сейчас где сыр я буду искать. Есть какая-то экстра лайт. А кстати, Роблок сегодня недорого. Ну, так. Неплохо было. Так, ребята, отдай. Я здесь уже попаду. <гас> ребята, Я так как стрелялся. Я тре третий слызнен. дай я звук мамы ааа, он такой щас прикольный поскольку вот А я же... о сезон да ты... Какой-то лабиринт. О, сыр. О, зеленый ключ. О, я пятый сыр нашел. Да. -а -а. Мы залами ключ. Серый ключ, ну да. Плюс сколько А за это? Я искать. Золотой ключ Хорошо. надо, чтобы пройти. Дайте да. А где ты взялась? Я, значит... А здесь... же О, все я нашел. О, ай ай ай. Сим три. Блин. А, подожди, а может попробовать три? Эээ. А Да? сейчас иду. И лица. О, всё, я уже думал, что это сых. О, сых! А, нет, ребята, у меня есть, что просто. Я спокойно иду. О, ключ! И с, в смысле, куда, куда мне? Держи. О, всё. Я знаю где. А за эти красные кри. Вот это надо Вот с Роблокс злой. Я уже. Блин, ты как ходишь вообще? Ребята, вот это я уже нашел красный ключ. А да? Досрочку ай, я сейчас хорошо, шесть дожди а куда? <связывая> а на <да, капает> дверь. Так. <связывая> да. нарисую ну, я с маленькой, чтобы с А я <связывая> хочу подсказывать. Кстати, я на да, первом А это Ну, это подождать? Тип. Подожди, а куда эта труба? Куда? Так, ребята, да я бегу. Я от страха. Подожди, она есть. А как ты все, Л? Estou pra okay. Это же ладка. О, боже, боже, Так, а из пойти? прийти? Да, куда идти? По-моему, я правильно помню. И правильно. А, я вспомню, куда идти? Ты... Вот, вот, вот, самый клев. Да блин, ну как? Как пройти этой экстреми? Я столько проходили, то, чтобы тут было. Лиза, на тебе, кстати. Ну блин, ну где я тебя найду? Где я тебя найду? Это этот это, звук это такие звук. Я найти. Лучше делать будь Как? Подскажите, где желание ключ? О боже! Да, ребята, что делать будем? Я сам не знаю, как. <свяк> а, как это сделать? Ну и я... где? то должен быть находить. Дальше, yes, ребята. А сюда куда? Да куда Есть. да да А я сюда не Какой-то уже, уже восемь уступал. Значит, ребят, давайте я буду смотреть видео. Ну, потому что, ну реально, я не могу найти ее. О, ну как это можно найти? Как найти? Это... Так. Ой. Значит, ребят, да, подождите, пять минут, я сейчас найду это. Куда идти, потому что я. Так, пожух. Так, ребят. Да. Так, значит, Подождите, ребятам. О, что? Только, сейчас, подождите. Блин, я хочу бегать за ним, он, видимо, что-то понимает в этой игре. Он опять забежал в сейф зон. Почему? Зачем? Блин, как же членчищу девять сурофы это Ой, там вообще какое-то продолжение. Блин, я хочу бегать за ним, он, видимо, что. Так, ребята. ну да, ребят, ты вот этот поворот. Бежим туда. О, блин, ну реально, я сейчас опускаю чеку. Он в этой игре он опять замужялся в сейфзон. Почему? Зачем? Блин, как здесь найти еще 9 сурок? Это... Ой, там вообще какое-то продолжение карты. Смотрите, я пока что на пятом месте, вот там вот справа, потому что у меня только два сыра. Кто-то уже девять собрал, какой-то Наруто Сус собрал девять сыров. Как он это сделал? Он эту карту... Ну знаешь что ли! Вылезла, блин, вонючка! Уйди отсюда, крыса, крыса вонючая, просто Тьфу фу фу фу Блин! Отстой! Где сыр? Ну его тут просто нету. Кто это пишу, так я бегу здесь и не могу найти сыр. О, нашел! У меня третий сыр в кармане. Отлично. Ну это невозможно пройти. Окей. 25 пятого. Я забег ты. ну Алло, это полиция. Ну что? Так, ребята, куда идти? Я процепшу. Так, подождите, ребята. А oh где? Выздевайтесь. Блин, да. нет, я.. Я сам не помню, куда. Надо прибежать, сейчас подожди. О! Бля, <плодисмент> что-то да, уже девять сам. Это. Ой, там вообще какое-то продолжение карты. Смотрите, я пока что на.. В пятом месте, вот там вот справа, потому что. Два сыра. Кто-то уже девять собрал. Какой-то Наруто Сус собрал Девять сыров. Как он это сделал? На лесу знаешь что ли? Вылезла, блин, вонючка. Иди отсюда, крыса, крыса вонючая. Просто фу-фу-фу. Блин, отстань! Где сыр? Ну его тут просто нету. Кто это пишу, так я бегаю, здесь я не могу найти сыр. О, нашел! У меня третий сыр в кармане. Отлично. Так, а это что такое? Это какой-то ключ. Да, это ключ, когда мы куда поднимались. Я понял, смотрите, мы поднимаемся по какой-то лестнице. Стоп, что? Здесь какой-то коридор. Здесь вот поворот. Здесь что? Еще один сыр, капец! У меня сейчас будет 4 сыра. Смотрите, отлично! Я на третьем месте! Я на третьем месте, ребята! Что здесь дальше по коридору? Может здесь еще один сыр? Нет? Так, да, ну, пойдем сюда? Окей. У меня есть зеленый ключ, опа! Ес! Yes. В этом районе. Включилик, ребята. Сюда еще Вот. Так. И просто им могу пойти только. Вы серьезно, вы что, издеваетесь? Как пройти карту? Как пройти эту карту? Реально, ну не знаю, как пройти от пусть будет. А, мы обратно что-ли идём? Блин, у меня это невозможно. Эскейк, это не самые... Невозможные. О, Срэк. О, я давно, кстати, не играл. Левон, шаг за кулисок, плякорун, пока. Так, это я... Помню еще как-то мне... Ой, здесь э, я забыл. А -а -а -а! Ух, это жесть. Кочей бежим? Это тоже сколько кака? Это тоже сколько кака? Ну просто. Вот буду уже готовить. Ось. Вот запускай. Если будет звон, я... О, я фигну. Ha <laughs> Тоже чтобы Oh. Oh, это просто... Кокола, коди, и вы как он говорил? Кокола, коди, педа, педа. О! О! Это мне подходит. Ты без тебя я I don't know. это извлекаю. Звездочка, твоя улик, И что происходит? Сахт. О, Сарт! А Завидите, <связи> <связи> беды. И баби баби Так, еще миг И начнем. Ой, у меня я педам. Cool saga Wells о! а это я хочу! Так, То, Я не Да что не Окей. Yeah, yeah. <laughs> oh <my God. laughs> you. And the uh, text <laughs> <смех> а что так? Да. А что мне дошло? Что мне дошло? Пол суток какой? А, здесь поменялось. Я так делаю, Я понял. А куда все Я Это что, радужный друг? По батаре мы поехали, Галек. Ты вел таких. Мы поехали в кабатеров башы. Так то сколько там было? <свят> Даже uh, если пускай. Я поехал, я поехал. Радужный дух. Я вообще кто-нибудь? Сейчас мы проедем. Уже. <клышен> я этот момент проехал. Я уже. Так <крики> я просто еду <я> спаси Ухл, ты куда ты кричишь? <крики> Смотрите ребята, я уже поднялся высоко, я не могу не No yeah, yeah. Так, Ведж, я какие-то пробки попал. А, а, Вообще не хочет. А пусть я попробую. Ой, Пуй, пуй, пуй, пуй, Смотрите! Не за все. О, о, о, О, что-то гей, вот. Так вот. Так Что такое? Что Сейчас загрузка. О, а. ухнище А я суп? Как Кстати, какой мне кукла? Так, в этом а, -а, -а. а что происходит, да? Я, э -э, спасибо за просмотр. Обязательно А, дальше Я, ребят, еще поехали. А, сейчас па всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем лайк, подписка, всем пока.